Быть может, ты услышишь меня, И эта песня моя, тебе напомни те времена, и ты вдруг вспомнишь меня, а я порою в тишине ночной, И темно, ты слышу голос свой и сердце вздрагивает мое, Ведь оно помнит все. И где б я ни был, что б ни делал я, С тоской в душе вспоминаю тебя, И то, что счастье было, я уже На мне вернуть никогда. Где мы когда-то гуляли с тобой И вспомнить сердце прошлая боль Тебя нету со мной И пусть прошло все и уже никогда Со мною рядом не будет тебя И не жалеешь, что где-то я вдруг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 Что не делал я С тоской в душе вспоминаю тебя И то, что счастье было, я уже На мне вернуть никогда И где б я ни был, чтоб не ни делал я С тоской в душе вспоминаю тебя